Всем привет, с вами Кразон, и я в несколько khác, в другом антураже, потому что я в отпуске, и я сейчас не дома. А... Вчера я узнал про такую игра, как Final on Pizza, то есть она... Она своя пицца, и... ...звучит непонятно. Вроде игра на 20 минут, давайте. Ладно. Так, давай пицца, я понял вас. Что-то меня требуется. Ну, пока очень интересная вещь. Ничего не понял, но очень интересно. Танцует, радуется. Неужели я на нас? Там и пицца, да? Ну, в принципе... В принципе, это... <смех> киноадаптация Ма мана выглядит прекрасно, да А вообще управление это здесь есть Ам... вообще ничего нет Почему она на 20 минут тогда так 16 достижений да О. Новенькая. Заработал достижение еще одно. Игра бесплатная. Пока ачивки лезут просто за ничто, емо сколько можно? Тут что-то явно происходит. Это очень странные люди Кто это сделал? Ну это интересно, это весело Я бы даже просто наблюдать Я уже думал достижение просто зашел в игру детей нашел нашел в круг так есть еще достижение выбраться еще маленький младенца здесь можно найти нифига себе так, это закрыто, понятно не, ребят, блин Игра такая легкая, маленькая. И она реально вести там мегаватт 400. О, что? понять, как хм. я достижение клифа не заработал, а вот теперь, а владение? отлично, так, Статуя. А, я прошел мимо лимбы и не получил достижения. страну. Я тут много достижений уже пропустил просто на ходу. А как тогда достижение выполнить, чтобы забраться? Так, постоянно написано. Я возьмете в центр пугать. Акула Так Кажется я понял, почему игра на 20 минут как раз таки на то, 20 минут на то, чтобы посмотреть весь остров, да? Так, я здесь уже был. Я по кругу уйду. Да, иду по кругу, кажется. Так, вот лимба. Лимба, лимба. Ой. Сломал. Так. Approach the bank. Обметь на. Я на лодке был. Ну... Короче, ну... Черепаха? Тут еще где-то черепаха ползает. Ну, надеюсь, она где-нибудь на берегу, да? Так... Остров небольшой. Ну, такой. Относительно небольшой. Великолепно, я Wi-Fi снова потерял на телефоне. Это значит, что, скорее всего, я Wi-Fi на компьютере потерял. Точнее, на ноутбуке. Да, я сижу с ноутбука. Это микрофон младшего брата, который я забрал у него. Потому что он им не пользуется. У него есть наушники. Да, нормальный. С нормальным микрофоном. Я в прошлый раз стойку покупал. Но стойка ему больше не нужна. Так, мы ищем черепаху, которой здесь нигде нет. А есть ли черепаха в этом мире вообще? О. Здрасте. Так, если я нашел что-то, значит я найду черепаху. Так, а давайте приблизимся. К... А, вон он клит. Типа, забраться. Так, а как туда забраться? Мне еще нужна черепаха. Тут, сейчас... Черепаха я не знаю где. Здрасте. А, вот, или стоп. Нет, не оно. Может, сюда? Сюда. Здрасте. Так, ну я на вулкан забираюсь, да. сюда, в вулкан я потом прыгнул. Разбежал. а в какую сторону? Сюда, видимо. Разбежав, что и спрыгнул со скалы, да ё -моё. Вот я был, и вот меня не стало. Музыка цепляет. Так, четыре достижения. Гетала Топтайланд, опроводить статую и черепаху, и скорее всего прыгнуть в вулкан. Пока не найдем черепаху. Двигаться не будем. Черепаха и статуя не нужна. Где статуя? По картинке можно примерно догадаться, что она где-то есть. И она маленькая. По всей видимости. Ну да, статуя. О. Статуя должна быть маленькая. И где же ее найти? Сейчас максимально аутично будет. Ребятки, давайте поищем статую. А где же статуя? Появлясь, не стало. <смех> ни черепахи, ни статуи, только вулкан. А как мне покинуть этот остров? Спрашивает кстати. Трен его знает, как-то можно его покинуть. Блин, все дороги дадут туда. та та та та та та та та та та та та та та та та та Так, с острова я уйти не могу вот так, да? Я должен так по-другому сделать. Но при этом я должен найти еще и статую. А черепашка. Отлично. Черепашку нашли, значит, и статую должна идти. Может, она тоже где-то здесь? Блин, какая прикольная черепаха? Ну, пыльяна. Пути-пути. Она, Пути -пути. она что-то знает. У нее фейс. А может, она уже думает, как превратиться в пыль что здесь все танцуют и это надоело. Ребята, где вы статую храните? Скажите мне, пожалуйста. <смех> <смех> Я уже начинаю я одним из этих астротен. Так, стой, все. Мужик, грозон! и <сих> отвлекайся. Статуя. Ищи статуя. Статуя должна быть где-то. Мне кажется, мы уже здесь чуть больше 20 минут. Не уверен, что статуя должна быть вулкан. Кстати, по картинке она где-то должна стоять. Ну Значит, это должна быть большая голова, походу. Просто большая голова. Давайте попробуем сейчас не прыгнуть вулкан, а на лодке уплыть. А потом, есть еще принял вулкан. Я все здесь нашел. Капитан, попутный ветер. Ладно, значит, вулкан. Может, если я прыгну в вулкан, сразу две очки получу. Я в каком-то смысле покинул остров. Не знаю, зачем мне прыгать вулкан, там просто крачника была такая на скале где-то. Но это прыгнуть вулкан. Лава поднимается ой ребят ой ребят я тут кое-что спровоцировал случайно может быть может быть пора эвакуироваться ну серьезно ребят может может вам всем пора уже музыка поменялась Это крики радости Они как будто даже не видят ее Смотрите, а у них анимация есть. Мир ч, горячо, типа. Давайте, давайте, давайте. Догадались наконец-то. На лодку. Дотанцевались. Однозначно! Лайк этой игры! Меня на очень понравилась. А это что было? <laughs> меня на остров обратно отправляете? Ааа, <laughs> гавайская же пицца с ананасами! <laughs> Ананасы, точнее. <laughs> Кайф! Ой. <laughs> эта игрушка весела, это классно. Не знаю, у меня такая эйфория от этой игры. Хей. Ну что ж, с вами был Казон. Увидимся в следующих видео. Как по таймингам.